помогает котлеты <смех> делаем делаю два сорта котлет рыбные там картошка лук и рыба здесь ринный фарш высовываем и сало наше Рыба тоже самое дешеводка. Типовки. Ты играй, ты играй. Мне нравится? Что, попроще сделаешь? <связь> Мам, Выбежит. Так, так. Ничего страшного, а что будет? А что, так делать надо? Неестественно, да. Что ты? Что, Дима-то гулять? Смотри, он котлет скоро будут. что за мальчик-то? Это кто такой модник? Мой сын. Модник. В модник. В Ладно, что ты стесняешься-то? Молоко-то надавит, Андрей. А? В рыбу не будем? Для клейкости. Яйца? Там яйцо вот разбитое было в этом амске. Ну, это Домашнее. Ну, это одно разбитое там. Да, да. да. Не разбитое, а тресуло мороженое. Нравится? Очень! Что ты просто закидываешься? Я Что-то прям как-то. Выдави. Я хочу просто качать, машинку Это, машин, yes. это кто-то взял? Но. Выставляешь. А как, как называется Что? Ушел. Ладно, фиксируй. А мне кто сказал? Дима говорил, тоже масло. Мам, зачем верхушку выкидываешь? Я убираю всегда. Ты вставляешь это кольцом туда, она равномерно пускается. Ищи сюда. А это это масло не хорошее, потому что из-за этого дешевое. А так другое хорошее будет. Много, много. Молоко-то, что-то себе поставь. да? Все, это да. Сейчас вот. Чего? поведение. Мам, ты мне еще в рожу ткни. Дарина, ты что там делаешь? Как бандит. Жить все не вообще. масло А молоко-то надо ведь? Подышника. Mm -hmm. Ну, людей веш. Ты сам добавляешь тут молоко, ты не знаешь, как это делать. Пышный будет. Соль сюда давай, да? Mm -hmm. Ну чеки-пуки вообще классные, да? ещё... здесь. <свист> <Чаши. свист> Это мясные котлеты будут. Какие вкусные, я что... я рыбные очень люблю, я не и мясные очень вкусные. Папа, что делает, все мне вкусно. А самой не, помню, Потом не, делала, не делать, да? Зачем? Вкусно на самом деле. Причем здесь само не делать? Да, вкусно. Да. Плätок. Папа умеет. Чтобы... А, а еще вкусно, когда папа борщ варит, да? Да. О, вообще завтра наверное, борщец нам сделаем. Это типа намек папа делать. И вареники, и борщец. И вареники борщ. хочу, и борщец. Я отдыхать приехал вроде. Видимо нет. Я наоборот, когда ты приезжаешь, я отдыхаю. Няшка, да? Барина, нянька. Ну, папа делала, целует. Так-то, наверное, а вторую не надо сковородку это в кастрюлю закинь туда же, и туда рыбу, эту кости, завтра куром отнесем кормить. И с этой тарелки тоже в кастрюлю унесем И рыбу сюда закинь? Да, да. Чистки кидайте-то нафиг, там курики. Они все равно вместе кушают. Андрей, откроем свой кулинарный влог в Ютубе, двоем будем готовить. Одно видео ты, другое я. Андрей, на сковороду сковородках жарит. А там котлеты, которые сейчас делают, рыбные. А здесь мясные, да? Вот это, вот это рыбные, они такие светлые. А вот это котлеты с маслом. Очень вкусные. Мы уже поели, от души. Да, Амина, ты что кушаешь-то? Тебе кто ягодки дал в компоте? Папа. Папа дал? Угу. Папа, завтра надо будет щелку подровнять, да? А то в гладкий лез. Вишенки, да, кушаешь? кушаешь. Да, молодец. Ой, это-то рыбные-то вообще обалденно. Ты рынки не давал ведь рыбные, да, Андрей? Нет. Давай рыбные. А то мясные наяриваешь, вкус не ешь. Ну все, друзья, у меня Андрей дожарил котлеты а, с курицей, с фаршем куриным и самой дешевой рыбой кутасу. Получились котлеты просто шикарные. Вкус замечательный. Они лучше, чем магазинные на вкус. Вот смотрите, какая ляпота. Здесь картошка. Я вам показывала. И вот эти котельки. Ой, вкуснота! Здесь капусту еще добавила Андрей. Они все прожаренные. Так что, вот. Всем пока-пока. До новых встреч. Всем пока-пока. До новых встреч, друзья. Пишем комментарии, ставим лайки. Пока-пока. Всем удачи. Так, всем привет, друзья. Сегодня у нас э, на наш день сегодня что мы готовим? Андрей вон тушит картошку такую крупную, накрошил, прям обалдеть. Короче, без пожарки, без ничего. Чисто лук, морковь, лаврушка, укроп. Все тушит он это. Ну, запах ничего, так нормально будет. Я что решила сделать? Короче, у меня есть ливерная колбаса была. И я ее поджарила сливком, добавила сыр. Остатки сыра. делать лаваш. Докручу. Андрей будет солить сало. Остатки сала. Мы что-то надумали засыпать. Ну, все, я ливерку сделала. Я вот люблю вот такое вкусное, мне нравится. Оно как паштет идет и мини роллы просушила на сковородке, намазала майонезом, а сыр, ливерка, лук. Все прожаренные, Очень вкусно. Пойду чай пить. Всем привет, друзья. Сегодня я готовлю печелочку, Шу со сметаной, лучок. Вот она у меня затушится. Сейчас закрою крышкой. Сейчас только добавила сметанки. Вот она у меня стоит. Сварила пшеную кашу. Ну, Дружба 2. Здесь рис, пшенка. Сразу масло добавляю. Очень вкусно получается. Она запарилась уже очень хорошо. Отстоялась. Вот Андрей у меня заселил сало вчера. Сегодня к вечеру положу в морозилку.